Здравствуйте, уважаемые партнеры Фахоу. Меня зовут Ван Фан. Я являюсь специалистом Международного бизнес-колледжа. С радостью сообщаю вам, что в течение ближайшей недели многие из вас уже получат и смогут воспользоваться новым термоинфракрасным массажером Фахоу. Но перед тем, как вы воспользуетесь новым продуктом компании, нам нужно познакомиться с его основными особенностями. Ведь от этого зависит ваше здоровье и здоровье людей, которые придут к вам на сеанс термоинфракрасной регуляции. Для начала я ознакомлю вас с противопоказаниями, при которых запрещается использовать ТИМ. Во-первых. Запрещается использовать людям с тяжелой формой гипертонии, когда верхняя граница давления превышает 160, а нижняя превышает 120. Это также касается людей с тяжелой формой сахарного диабета и сопутствующими симптомами, а также людей со злокачественными опухолями. Во-вторых, запрещается использовать при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, например, людям с установленным кардиостимулятором и коронарным стентом. В-третьих, запрещается использовать при сильном физическом истощении, например, низком кровеносном давлении, пониженным уровнем сахара, часто головокружениях, общей слабости в теле и упадке сил. В четвертых, запрещается использовать людям с проблемами кожного покрова, наличие ран, язв или пониженной чувствительностью. В-пятых, запрещается использовать при туберкулезе, астме, гипертериозе, повышенной температуре тела, а также людям с пониженной чувствительностью к воздействию высоких температур. В-шестых, запрещается использовать людям со склонностью к кровотечениям и низкой сворачиваемостью крови во время беременности, а также в периоды менструального цикла, также детям до 14 лет. Категорически запрещается проводить ТИМ-сеанс при наличии кровотечений. Дорогие друзья, повторюсь еще раз. Во всех вышеописанных случаях категорически запрещается использовать термоинфракрасный массажер. Также обязательно помните, что перед каждым сеансом термоинфракрасной регуляции необходимо померить давление. Знаете, бывают такие ситуации, из-за которых люди подвергаются перепадам давления. Ну, например, из-за быстрой ходьбы, из-за плохого сна, из-за выпитого крепкого кофе или эмоционального перенапряжения. Именно поэтому перед сеансом нам необходимо померить давление и убедиться, что оно соответствует допустимым нормам. Если же верхний порог выше 160, а нижний выше 120, то необходимо подождать, пока показатели давления придут в норму, и только после этого начинать сеанс. Перед началом сеанса приготовьте махровое полотенце, чтобы после завершения вытереть пот. Помните, друзья, сеанс удобнее проходить в коротких шортах, нижнем белье или плавках. Термоинфракрасный массажер имеет верхнюю и нижнюю рабочую поверхность. Сейчас вы видите нижнюю рабочую поверхность, которую необходимо расстелить максимально ровно. А для удобства вы можете использовать массажную кушетку или даже кровать с жестким матрасом. Обратите внимание, здесь находится область с магнитами, которая соприкасается с нашей головой и спиной а с другой стороны находится область без магнитов, которая соприкасается с ногами. Здесь у нас верхняя рабочая поверхность ТИМ. Обратите внимание, сторона с дугообразным вырезом находится в области головы, а сторона без выреза в области ног. Перед началом сеанса расправьте верхнюю рабочую поверхность И соедините с нижней с помощью молнии. Теперь давайте посмотрим на контроллер и комплектующие ТИМ. Сейчас вы видите два кабеля, соединяющих контроллер и рабочие поверхности ТИМ. А также кабель соединения накладки для глаз с контроллером. Далее... Я покажу, как правильно соединить рабочие поверхности и контроллер с помощью кабелей. Для начала, вилку защелкивающейся клипсой мы подсоединяем к полукруглому разъему на нижней поверхности TIM, а вилку с желтой этикеткой на обратной стороне кабеля подсоединяем к контроллеру. Далее, второй кабель подсоединяется аналогично. Вилка с клипсой присоединяется к разъему на верхней поверхности ТИМ, а вилка с желтой этикеткой подсоединяется к контроллеру. А здесь у нас кабель подключения накладки для глаз. Мы подключаем вилку с одной стороны кабеля в круглый порт на контроллере, а вилку с другой стороны к накладке для глаз. При подключении ТИМ к источнику питания он подаст звуковой сигнал. А на цифровом табло отобразятся а, пунктирные индикаторы красного цвета. Это означает, что устройство уже готово к работе. Прежде всего, нажмите на кнопки активации верхней и нижней рабочей поверхности. Далее вам будет доступна установка температурного режима в диапазоне от 40 до 60 градусов. А уже в следующем пункте меню вы можете выбрать аж целых 6 режимов массажа. Затем вам будет доступна установка времени сеанса в диапазоне от 10 до 60 минут. Обращаю ваше внимание, что каждая рабочая поверхность имеет одинаковый функционал. Верхняя и нижняя рабочие поверхности ТИМ имеют независимое управление, то есть вы можете устанавливать температурный режим отдельно для каждой из них. Кстати, ТИМ – автоматически отключится после достижения заданного времени сеанса. Вы также можете прекратить сеанс, нажав на кнопку выключения. При самостоятельном использовании в домашних условиях нанесите эфирное масло Herbal Oil Fahol на руки и ноги. Также нанесите его на живот, грудь, бедра, поясницу, спину и другие части тела. Для достижения максимального эффекта необходимо нанести на тело примерно 20-25 мл эфирного масла. После нанесения масла помассируйте тело для лучшего впитывания. Также в скором времени вы сможете обучиться технике массажа всего тела, которой вас обучат специалисты бизнес-колледжа ФАХО. После нанесения эфирного масла наденьте на тело одноразовый тиркейс для обертывания. Начните с ног. После полного обертывания ложитесь в тим для начала сеанса. Ваша голова должна находиться снаружи у основания полудуги верхней рабочей поверхности. Перед началом сеанса наденьте маску для глаз. А на рабочей поверхности ТИМ находятся специальные молнии, открыв которые вы можете вытянуть руки наружу и застегнуть молнии, соединяющие верхнюю и нижнюю поверхности ТИМ. Перед тем, как вы застегнете все молнии, вам необходимо предварительно задать настройки на контроллере, а именно температуру, массажный режим и время сеанса. Первые сеансы рекомендуется проводить в течение 20-30 минут с учетом индивидуальных физиологических особенностей каждого из нас. Рекомендуемая температура составляет от 40 до 50 градусов, а массажный режим устанавливается с учетом индивидуальных предпочтений. Во время дальнейших сеансов вы можете устанавливать температуру от 40 до 60 градусов. Продолжительность сеанса может составлять здесь уже от 20 до 60 минут. Настройки, конечно же, подбираются индивидуально, в зависимости от ваших ощущений. По истечению заданного времени устройство автоматически отключается. Расстегните молнии в области рук. Освободите руки и расстегните молнии, соединяющие верхнюю и нижнюю рабочие поверхности. Затем снимите с себя одноразовый тиркейс, оберните тело полотенцем и вытерите пот. Повышенное потоотделение говорит о выведении из организма избыточного холода и влаги. Возможно, после сеанса у вас не будет обильного потоотделения. Во время сеанса происходит открытие пор и выведение холода из организма. Поэтому у вас может быть ощущение прохлады в области живота, бедер или стоп. Ощущения и реакция организма во время сеанса индивидуальны и зависят от физиологических особенностей каждого из нас. После завершения ТИМ-сеанса также необходимо учитывать следующее. Первое. В течение 6 часов после сеанса не принимать ванну или душ. Также не пить холодную воду или воду со льдом. Второе. В течение 20 минут после сеанса необходимо поддерживать тело в тепле и не контактировать с холодом. Если вы проходите тим-сеанс не дома, лучше всего остаться в помещении на 20 минут и только после этого выходить на улицу. Третье. Пейте больше теплой воды. При возникновении головокружения съешьте кусочек шоколада или выпейте стакан воды с медом. После сеанса обязательно выпейте два флакона эликсира Феникс. Именно в этот момент эффект применения эликсира будет максимальным. Кроме вышеперечисленного, также обратите внимание на следующие рекомендации знаете друзья некоторые партнеры спрашивают как можно сочетать использование тим и б. Мы же рекомендуем использовать BEM в течение 20-30 минут, где перед началом БЭМ сеанса необходимо нанести массажный гель и провести сеанс на минимальной интенсивности. Обратите внимание, после сеанса не нужно наносить на тело энергетический бальзам, ведь далее мы будем проводить сеанс с Тим. После завершения БМ сеанса вы можете сразу провести сеанс термоинфракрасной регуляции в течение 20-30 минут. Температурный режим и время сеанса регулируйте по собственным ощущениям. А после ТИМ-сеанса вы можете нанести энергетический бальзам на определенные части тела, где это необходимо. Ну, Например, шейный отдел позвоночника, поясница, коленные суставы, при этом обернув их прозрачной пленкой. Уважаемые партнеры, только что мы продемонстрировали вам методику самостоятельного использования Team. В ближайшее время специалисты бизнес-колледжа ФАХО отправятся в филиалы и представительства компании чтобы обучить вас технике использования термоинфракрасного массажера. Вы также сможете принять участие в специальном обучении, на котором научитесь техникам массажа, который включает массаж спины и головы, а также способом применения продукции с учетом индивидуальных физиологических особенностей организма. Дорогие друзья, я желаю каждому из вас получить базовые теоретические знания о традиционной китайской медицине. Также обучиться специальным техникам регуляции и подарить здоровье себе и всей семье благодаря синергии ТИМ и БЭМ. Благодарю вас за внимание.